Так, запись пошла. Вот сегодня мы собрались для того, чтобы взять отзыв о наставничестве у Сергея. Вот, э, расскажи, пожалуйста, Сергей, как э, попал в наставничество, чем ты вообще занимаешься? Вот, э, и э, ну, вкратце, да, какие результаты э, получил за это время? У нас прошло два с половиной месяца. Вот, ну и дальше я еще парочку вопросов задам, Точно. Хорошо, да, всем привет. Я с 16 -го года в маркетинге, с 19 года в контекстной рекламе. Сейчас а, фрилансер, занимаюсь в основном трафиком с контекста, да? а, аналитикой, естественно, и посадочными страницами под вот, этот трафик. Про наставничество узнал по рекомендации. То есть я как-то в этом году покупал по одной консультации у одного из специалистов. Потом пообщались с ним, и я у него спросил, кто там для тебя там, один из самых крутых специалистов, за кем ты следишь. Он мне сказал там про Алексея, да, и я на него подписался, соответственно. Начал тоже за ним следить. Вот. А потом а, увидел запись про наставничество и понял, что вот этот момент, надо его хватать, да, потому что а, отзывы очень хорошие вообще про Алексея. Перед этим я созвонился вот, а, с человеком, которого узнал про Алексея. Он мне очень круто расписал, то есть, да, условно сказал, что если у тебя получится перенять опыт Алексея, то ты будешь прекрасно жить дальше, потому что он офигенно умеет легенит с любого источника, на себя и на любых, и очень круто сбирается продажи. Очень, очень здорово. Я услышал, вписался в тему 30-минутной бесплатной консультации по наставничеству, убедился лично, да, при общении познакомились, мне очень понравилась подача, да, понравилось общение, то есть, ну, не знаю, да, манера речи, да, как разговаривать, там, все вот это очень круто, и экспертность, да, сразу она с первых минут чувствуется, видно. Ну, вот на, на бесплатной консультации, смотри, мы обсуждали что? каким образом тебе выйти на новый уровень дохода, правильно? Да, да. На бесплатной консультации Алексей мне а, рассказал, как можно дальше развиваться по шагам просто, да. Он расписал эту схему. А, и, в общем-то, для того, чтобы это все пройти самому, потребуется действительно очень много времени и не факт, что получится пройти. Вот. Я понял, что да, действительно, с наставником будет гораздо проще Получается быстро обратную связь. В общем. Я решил, что ценность времени, она достаточно высокая, да, у нас жизнь быстро пролетает, и нам нужно скорее развиваться да, и успевать вообще за миром, который быстро меняется. Вот. Долго не сомневался и понял, что вот именно с этим специалистом, с этим экспертом да, будет мне комфортно. Потому что есть чем сравнить, сразу скажу. Да. Параллельно я общался еще там с двумя а, предложениями да, по наставничеству. Просто небо и земля, честно говоря. То есть это кардинальное отличие абсолютно. Ну, и... отличие уже после того, как ты вот говоришь, из той информации, которая есть в программе, которую нет, мы... даже даже на 30 минутки бесплатно У -у -у. уже, да, отличие чувствуется сильно в экспертности, в уверенности и так далее, то есть там прям, ну, видно то, что а а вот, сыры, ну, люди ты... сырые, не готовы к тому, чтобы кому то куда-то привезти, вообще четко не помочь. Вот, да. Понял. А я вот хотел спросить, ну чисто для себя без, без имен, да, ребят, которых, которые тоже с тобой по наставничеству связывались. Это ребята были специалисты в какой-то теме, ну в смысле в трафике, либо это просто как наставники себя позиционировали? Один был специалист, а второй просто как наставник. То есть они разные mm. было с чем mm. сравнить, да? Один даже не из России вообще был, ну, русскоговорящий. Mm. Вот. Uh -huh. Так что все, бесплатная консультация, которая мне очень понравилась, да, никакого навязывания, никаких дедлайнов, да, никаких жестких, строгих рамок, вообще ничего не было. Человек тебе просто рассказал, объяснил, как можно, да, как он до этого дошел, и все. И предложил вариант, если интересно, то залетай под нами вместе. Все, я подумал немножко, да, и решил, что да, потому что я до этого ушел из найма. У меня было два варианта: расслабиться на фрилансе, да, меньше работать, и просто плыть по течению, спокойненько, наслаждаясь жизнью. Uh -huh. И второй вариант нормально: попахать, раскачаться, да, и как следует подрасти, в общем, чтобы стало еще лучше. Вот я выбрал второй вариант, и вот наставничество мне очень втянуло, Супер, отлично. А да, до этого что ты правильно, то есть, ты был в а, агентстве на. Ну, то есть ну, работал с да. специалистом, правильно? Да, да, на удаленке, да. Я в Самаре проработал с тремя агентствами рекламными, с двумя дальше ин хаус, и в Москве с двумя агентствами рекламными э, удаленки, естественно, да. Получается, uh -huh. пять агентств и два ин хауса. Семь компаний, где я работал, да, с вам по трафике. То есть я пересидел очень сильно в этих компаниях. Вот, и решил отправиться на да, фриланс уже полностью. Да, я дождался момента, когда доля дохода с фриланса будет плюс-минус такой же, как с найма, да, даже больше. Когда я uh -huh. это понял, я все, я решил, что хватит оттормаживать, тратить время на найм. Окей, окей. Расскажи, пожалуйста, вот, каких результатов, в принципе, ты ожидал от наставничества, да, и какие на данный момент uh -huh. есть? Да, окей. Okay. В общем-то, я как маркетолог подошел к этому достаточно прагматично, да, я хотел как минимум окупаемости вложения свои, да, в это дело. И все окупилось, да, это приятно, а -а -а. это первое, это здорово. Второе, по ожиданиям и реальности, в общем-то, в целом все сошлось, да, даже реальность превысила ожидания. Во-первых, поменялось мышление, да, сильно психология в лучшую сторону появилась система появилось делегирование появился помощник ну, очень много всего появилась уверенность и понимание вообще что делать да? то есть э, структуры да, там, и так далее все задачки то есть все перед глазами куча шаблонов да? у Алексея просто огромное количество записанных видео да? а, вот этих а, чек и стоп и так далее прям по шагам то есть я сам да, начал писать активно после этого видео создавать свою базу знаний для помощников также все это делегировать по шагам четко и понятно вот мы работали по всем направлениям да? начиная ну как получается для нормального бизнеса нужно проработать три момента да? это маркетинг это продажи это оказание услуг вот по всем трем моментам мы прорабатывали детально и любые вопросы я мог задавать и получал достаточно развернутые оперативные ответы это очень круто то есть общение было прям супер человеческое очень приятно. То есть Алексей как э, эксперт крутой, ну тут сомнений нет. Но он как и человек очень классный, на самом деле. Поэтому тут э, просто бонус. Ну, надо отдать и... тебе должное. Ты очень, э, ну как сказать, вот если сравнивать, да, то э, обычно люди, которые вписываются в какое-то обучение, они получают материалы, там проходят обучение. И не особо э, торопится задавать вопросы, стараются во всем разобраться. Особенно это касается именно специалистов, вот, как бы с тобой, да, то есть вы стараемся сначала все через себя пропустить. А э, ты начал задавать вопросы. Ну, особенно когда вот, я акцентировал внимание, что нужно их задавать просто. Ну, то есть обязательно нужно задавать много вопросов на любую тему, вообще касательно с, ситуации с клиентом с текущим, касательно всех задач которые мы проходим в наставничестве Вот и это тоже дало отличный результат и если посмотреть нашу переписку да там то есть твой вопрос аудиосообщение от меня твой вопрос от меня. и а, вот эта регулярность она а, тоже а, как бы очень влияет на результат потому что а, очень быстрая обратная связь происходит по запросу это позволяет тебе быстро двигаться, не стопориться на каком-то этапе. Вот. Некоторых участников наставничества мне приходится подгонять лишний раз, чтобы как бы вот, э, они начали запрашивать именно такого формата обратную связь. Ну, поэтому это твоя заслуга тоже как ученика, просто отлично. Вот. То есть без этого сложно. И вот если более детально рассказать, да, что я получил кроме окупаемости инвестиций, Первое – это упаковка. Да? А мы плотно начали с маркетинга своего. То есть, ну, вы можете посмотреть да, на моей странице, в общем-то, по упаковке, там все понятно сразу становится. И это привело к тому, что появился поток лидов с ВК. Да? То есть, мне регулярно пишут лиды и уточняют вопросы там, да, по стоимости и так далее. Раньше этого не было. То есть, сейчас поток пошел. Результат прикольный. Дальше, да, работа с трафиком на себя, все это это очень важно. То есть маркетинг свой – это супер важно. Вообще есть такая рекомендация для каждого специалиста. Начинайте день а, с работы над собой. Уделяйте хотя бы час времени, чтобы работать не над клиентскими проектами, а над собой. Вы для себя самый главный человек. И развитие вас а, – это самое важное. Если вы с утра самое продуктивное время дня займете собой, хотя бы там полчаса, час в день – это будет. На дистанции, да, офигенно. Вот, это прям рекомендую. Вот. Так что дальше что? Есть очень интересный пример, как ä, после рекомендации Алексея я приехал на встречу клиенту, который ä, после месяца начал морозиться и, да, и затягивается оплаты. И в итоге я поднял им чек. Да? Вместо того, чтобы что-то как-то договориться, уходит, не уходит. Все, полчаса я поднимаю им чек, и мы продолжаем работать чтобы они больше так не затягивали, да, с оплатой, чтобы не повадно было. <свят> вот, работаем до сих пор все нормально, то есть очень прикольный пример. Что дальше? Дальше супер важный момент – это делегирование, да, я начал делать задачи чужими руками, это очень важно, умение правильно ставить задачи, да, расставлять приоритеты, но у меня задачка немножко нетипичная, я сейчас своего помощника пытаюсь вырастить, да, уже специалиста хотя бы джуна, вот. и поэтому очень много базы знаний очень много общения да, там и обучение потому что хочется более сложной задачи давать. вот так что очень круто куча там, скриптов по продажам да, что как общаться но что отвечать разные фишки по оказанию услуг ну, ценность она огромная на самом деле да? эта ценность сильно превышает стоимость наставничества в моем случае потому что вклад большой я однозначно стал другим человеком, да, надеюсь, что лучше. По <с> крайней мере, доход мой вырос. <с> вот. Так что, в целом, доволен, рекомендую, как наставник, вообще топчик. Других я даже не рассматриваю, да, если будут какие-то новые продукты, я тоже вписался бы, мне приятно и интересно общаться. Отлично, отлично, спасибо. Смотри, что дальше собираешься делать? вот ну вот, смотри, если посмотреть на те материалы, которые есть в наставничестве, то мы увидим, что еще далеко, ну, то есть, ну, то есть не все внедрено, да, то есть еще надо много чего делать. Что ты собираешься делать вот в ближайшее время, именно по тем моментам, которые вот в наставничестве проходили. В общем, как я уже говорил, да, регулярно уделяется время своему развитию, и вот эти вот часики, да, ежедневные, они будут отводиться как раз-таки под а, упущенные какие-то моменты, которые я не успел, да, охватить а, а, за период настальничества, там очень много всего. Естественно, трафик, да, на себя с разных каналов, а, ну, с, ну, с четкой а, статистикой, а, аналитикой, да, результатов. И, кстати, не отметил офигительно крутые таблицы, да, у Алексея очень клевая таблица есть, то есть там прям очень наглядно и удобно их вести и понимание результативности. Да, вот. В общем, трафик однозначно, да, разные источники с аналитикой результатов. Подкачаться в продажах и еще больше делегировать задачи на помощника. У меня цель – выпускать проекты чужими руками, да, самому практически не вникать, вот просто проверять и увеличить чеки естественно да? чек у меня уже вырос а, в момент работы с Алексеем но как бы с написанием новых кейсов получение новых результатов новых достижений целесообразно да и растить свой чек за работу так как есть результаты лучше поменьше клиентов но с более крупными чеками чем огромная куча да недорогих проектов, в общем, чтобы не выглядеть да, объемах этих больших. Естественно там еще будет канал, я буду осваивать, да, помимо контекста рекламы. Задача диверсифицировать риски на да, канал, потому что будет нестабильный. Ну, в общем, за счет этого увеличит свой чек. Ну круто, круто, понял. Отлично, ну. Работа еще, я думаю, не на один месяц, да. делать, да. особенно, ну, то есть э, все, все, что тянет по времени, надо стараться делегировать, вот, но делать это корректно для того, чтобы результат был вот, хороший, да, конечно, результат. Ну, окей, но ну, я думаю, этого достаточно, вот. отлично, большое спасибо за обратную связь, в принципе, давай закругляться тогда. Вот с этим с, с, запись вырубаю.